Сказка о животных. Человек в беде. Однажды в лесу был переполох. В лесу был человек. Сидит на полянке и плачет. К нему подбежал заяц. Чего плачешь? Хочу домой, к людям. Заяц побежал к медведю спрашивать, что человеку делать. А пока бежал к медведю, всех животных повстречал и рассказал, что на полянке сидит человек, который в беде. А зверям интересно на человека в беде посмотреть. Они начали на полянку сходиться и вокруг человека садиться. Вот пришел и косолапый. Насмотрелись звери на человека. Решили его домой проводить, пока еще светло. Стали звери дому думать, как человека к дому быстрее справить. — По реке поплывем, — говорил бобер. — Я плавать не умею и в воде замерзну. — По деревьям будем прыгать, — говорила белка. Я прыгать по деревьям не могу. Да, по кустам пропрыгаем и у людей окажемся, говорил заяц. Я по кустам все лицо ицарапаю. По тропам покатимся кубарем, говорил медведь. Я кубарем не могу. По норам проползем, говорил крот. Нет. Я так не умею. Полетим, говорил ворон. Не могу летать! Пешком пойдем, предлагал волк. Я ноги обдеру, а в луны. Что не предлагали звери, человек не мог сделать. И что это за существо такое? Человеческишка, ничего-то он не может! Сидит человек, продолжает плакать. «А как ты сюда попал, человек?» спрашивал медведь. «На самолете». «А что за самолет?» Человек показал на упавший самолет. Звери его вытащили из кустов, расчистили у реки берег для взлетной полосы, отремонтировали самолет вместе с человеком. Посадили человека за штурвал и начали пропеллер раскручивать. Самолет попыхтел и завелся. Звери начали толкать машину. И начал самолет разгоняться. Он и по воде пробежал, и через кусты, и валуны все задел, и норы все пропахал, и пропрыгал, и деревья задел, и кубарь перевернулся с горки, и взлетел. «Вот человек! Говорил, что не может, а сам все смог!» «Лентяй!» — сказал медведь и пошел спать вместе с остальными.